Это уже праздник Давай еще раз а -а -а. Иракли пришел заболеть за нас! Вау! болезнь переживайте Мы это будем снимать? он не обидится Ясно да, я тебя в нем вообще! я там запишусь! А, а чего у тебя молодежь-то не бегает? Молодежь поддержка! поддержка. Первый шаг, да? Мы бегаем, но не столько! Не столько? Не столько. Ну ладно, еще можете пока не столько, бегать, чуть-чуть вот. Когда седина на бороду, <соржев> <соржев> <соржев> тогда, тогда можно начинать! Андрюш, ты скажи, ты вообще почему начал бегать? Олежка, я просто захотел бегать, не знаю, и вот, вот просто понравилось, с этого иначе. И пошло, да? Ремонт дома не делается, косяки не прикручиваются, плитка не... А, а это вот, это вот молодые должи уже, да? Я, я захотел а бегать, ухать уже просто не можешь. Я заставляю портфель, если все равно. А на самом деле, ребята, бегайте и будете здоровы, ура! Ха-ха, ура, он меня любит. Подуди. Ты подуди. <смех> не можу, Ну я рад, рад, ты молодец. Все, прошел. Понятно, где-то он на встрече должен быть. Он дудит свое да Я. Давай, еще раз обнимся. оба на. Спасибо Рагли за поддержку. Олег. Как далеко, блин, не уедешь, все равно тебя кто-нибудь сойдет. Драганы меня нашли, бегут марафон. Нам всем удачи! Легких ног, легких ног, личных рекордов, Личных рекордов. Что? Не получится на Почему не получится, да? Может, в прошлом году был в этом просто в удовольствие. удовольствии. удовольствие. Ну это тоже, да. Надо, надо хорошо завершить сезон. Да. Да. В хорошем городе с хорошей погодой. Погода супер таки да. Погода, супер настроение. Отличное. Так что мы бежим, бежим, бежим. Она типа такая девочка, девочка такая девочка. На самом деле, блин, она меня преследует практически на всех забегах. Но я я в этом, как у меня все сложится теперь. Потрясающе, самая хороший привет. Все, давай, удачи тебе. Ну вот, мы опять догоняем наших добрых друзей. Ну что, вос какие планы на марафон-то вообще? Не широц улыбкой. я шикарный плана не слышал. Люди бегут в удовольствие, наслаждаются солнышком, теплом. Тоже эфирит? Да, эфирит. Привет. Привет. Вы тоже эфирите? Мы тоже. Елена, вы Мы что, тоже. онлайн трансляцию? Нет, у меня онлайн. У меня а потом... На прямом эфире. Вы прямом эфире? Да. А. Ну ладно, потом прямой эфир кончится, поищите меня в ютубе, вот по флажку вы, найдете. С нами ходят. Подождите, мисс фитнес-бикини да? обнимает меня. Надо прижаться по это самое. Держаться надо поплотнее, тут я так вообще не убегу никогда, если меня будут с такими девушками фотографировать все время Вот он, гордый настоящий индейец Александр Привет, привет, рад видеть на кубанской земле Ты ему говоришь? Я рад, я рад. Я за Александр Он уже не дождался меня. Все сдал уже в камеру хранения. А как я чеснок получил? Большая тусовка. Пойдем. От моих почитателей и друганов я получил в подарок. Мега зимний чеснок. Вот тебе чеснок. Вырастет. Чтобы я был здоровым. Это круто. Я не знаю, вырастет ли он на городской области. Я надеюсь, что вырастет. вырастет, конечно. И там мне дали на размножение еще. А еще маленькие деточки. Деточки. Чтобы я большой уважай был. еще? рублей штука тысячу рублей штука но их люди покупают не для того чтобы есть а... я я уже отбил э, поездки сладного роман посадили я на этом ни да да да ладно большое спасибо александру тебе ты знаешь на самом деле для меня герой я твою историю вообще хочу отдельно заснять ты бежишь сколько половинку да 10 ты бежишь да я два пробежал сейчас десяточку бежу десяточку да, Ладно, ну, блин, запустим, как что? мне хочется, ну, у меня план к тебе приехать вообще. Приезжай один. на Хавдран, 24 февраля. Боюсь, 50 по холоду. 25 есть. Ну, мне, мне хочется, знаешь, когда тепло, фрукты, э, ежи попушить. Да, да. да. Влад. Ну, я подумаю, я подумаю. Олег, удачи тебе, да, на 42 да, километра всегда. Все. Александр знаменит все, что это первый человек, который в Омске пробежал полу-марафон да, а, Ну, из краснодарцев, да Из краснодарцев, из южных людей, которые вообще в да, да. не видят Нам очень трудно бежать в мороз, очень тяжело, потому что у нас так, такого мороза нет Поэтому минус 25 для нас это жуткие холодины. и как бежать, как одеваться То есть ты оденешься, ты спадеешь. Замерзла да, сразу А разденешься, замерзнешь И, в общем, это было большое испытание. Минус 26 градусов был, да? Да, Ужал. да, да так да, что советую, себе нас ждет. Будет есть что покорять. Да. Вот. это в листе в прошлом году, когда он проходил в середине августа. Я смотрю на термометр, а сниди 40 градусов, плюс в тени 40. А на солнце было 60. И ты сколько там? Ну там была десятка, но ну ну, все равно тяжело. Да, да. Народ, вот такое ощущение, я когда бежал, знаешь, вокруг меня все падают. Типповые удары, солнечные удары. И все падают, падают, падают, я вот смотрю, нереальная какая-то кормит. Вот, у меня есть самый жаркий забег в России и самый холодный. Ну ты вообще молодец, молодец. Ты же бегаешь ты всего ничего. Три года. Три года. Вод, водителем работал, стал спина болеть. Работа, да. Да. Начал бегать. А сейчас он зажигает в этом в топ-лиге в Краснодарской. Да. А молодежь, которая по возрасту, конечно, мои, мои, да, по возрасту, как мои дети, они гордятся, что обогнали меня на минуту. И говорят, мы его обогнали, обогнали. Я говорю, да мы не со мной должны соревноваться. Должны... Я должен с вашими родителями соревноваться. Где ваши родители? На диване. Телевизор спорит. Ее убьют. Сюда их всех. А молодежь вас принимает как разного. Он идет, и улыбается. И наконец-то встретились, подожди. Я рад. Я рад я встретить Николаев. Подожди, а запись идет у меня. Да, запись. Круто! Да, круто. Я рад встретить с Николаем. Это просто <связывая> такая случайность. Он такой позвонил, я собрался ходить, а он собрался приходить. Вы зачем пришел? Я пришел тебя увидеть. Меня увидел. Я, я вообще спал, да, я что-то сегодня Внутри меня как-то разбудил. Да, и я думаю, все-таки надо, потому что завтра утро такое будет солнечное, так, солнечное. Я прошлый год помню, как-то это не всех получится увидеть, как-то все такое гипит, так. а, вот. а я вот уже думаю, что надо про две недели приезжать на юг, наш Краснодарский край, горные наши районы, Погода, погода, и, погода и бегать отлично, да. со всеми, с Николаем пробежаться, в Краснодаре пробежаться. Вообще и в Майков на две недели. я хочу, но в моем виде, как же там караб, но я такая Я смотрел тебя, я думал, это я Да-да-да, похоже, похоже Да, похоже, снег ел Это надо было Да, вот так вот приятно Виртуальные друзья становятся Реально, близкими, да, два года. Два, два года мы пытались мы встретиться. Сочи, полумарафон 2015 -го года. Да, года. Да, Где мы да, пробежали? Встали. Я посмотрел все твое видео. Да. Очень, очень круто все было. Мы списались. И вот в Казани да. не увидели. Да, и за конец мы и увиделись. Вот, да. Да. Это, это здорово. Я очень да. рад. Да, это, это меня рад. Вы меня вы... просто приехать, забежать на гору пишет. Да, обязательно приглашаю на связи. связи, Я рад. Я вообще знаю, что Николай такой тоже такой беговой монстр, у него всякие забеги, ты же помогал приятелю своему там бежать 20 километров, 200 километров. да, да но поддержки был. На гору Фишки ты сам организовал забег или нет? Нет, помощник. Помощник в организации да, забега. Да, То есть да. он ведет вот суперактивную беговую жизнь, И ты сюда команду привез. Я в да, команду да, везу. Да, да, ты в команду, да. да. ты всех организовал, подпил, да, Собрались, да. приехали. Ребята молодцы, на самом деле, тоже на такое мероприятие выбрались. Там кто-то отпросился с работы, плюс сейчас праздники, да. и, в общем, у всех получилось. В этот раз мы приехали, 14 человек у нас, сейчас М -м -м. самое большое присоединение на разные Это дистанции. За все, да? на разные да. дистанции. Да. Завтра кто-то первый раз испытает, куда посмотреть, посмотрит, в общем, во всю эту атмосферу не будет. я, я как человек старой формации, почти пожилой и чистый. Лет, там лет 10 пенсионер я таким молодым энергичным завидую спасибо, Ой, спасибо расскажи какие у тебя планы на забег и вообще беговые планы а, на забег у меня вообще реванш в прошлом году я уже здесь был я постарался выбежать из четырех часов, но у меня ничего не, не получилось. Не да. То есть сейчас ты хочешь выбежать я, из 4? -х. Да, я был ужасно готов на самом деле. Хотя, независимо от того, что я был ужасно готов, у меня всегда такой позитивный настрой. Я бежал, бежал, бежал. В итоге 21 километр я выдержал. и. Сдулся, как говорят. И за сколько ты пробежал в итоге? За 4.36. За 4.36. А, а лучшее время на марафоне у тебя а какое лучшее было? Время на марафоне у меня в Казани 4.15. 4.15. Два ага. марафона у меня в активе. Так. Это будет третий марафон. Значит, если я в Казани выбежал из 4, ну, минут ага. там на 5, то есть у меня. Ну я, я, я прошлогоднее в Казани А, нет? А в Казани да. тогда сколько была? А это я не ездил а. два, два марафона так, в А в теле. прошлом году в Казани я пробежал так же примерно То есть у нас типа подготовка одинаковая И ты сейчас точишь трех Но ты бежал. бегаешь чуть больше меня по объемам по Я слежу в Nike. Да. У тебя синхронизируется Ты следишь цена. за мной? Да Потому что у нас там Я, кстати, за тоже слежу Вот, у нас же там рейтинг И смотришь, сколько друзья пробегают километров то есть у меня средний километраж 180 километров, мне кажется, я тут готовился по да, да, да, да. Хорошо, ну и что у тебя? Вот. Что у тебя? Ну что, 359? 3,59 должен ложиться. Готовился на свой боевой. Я понял, я буду смотреть ему в хвост, я буду на него ориентироваться. Честно говоря, я думал, что я должен вообще тут классно пробежаться, но поступил, какие здесь подъемы, там первых 200 метров по 15 Да, конкурса. у тебя же не получилось в прошлом году приехать. У меня не получилось. Делили, и, да. да, мы же собирались тоже увидеться да, и да. все. Вот. Трасса ну, будет непростая. Трасса будет непростая. Вот. Но я думаю, что твоей подготовкой все должно хорошо получиться. Да, да. На самом деле один подъем страшный, особенно после Пятигорска, да, вот я сейчас еще был в Пятигорске на полумарафоне, там прям было тяжело. То есть там два таких подъема. Вот. Ну и как-то мы их преодолели, фу, -фу, фу, у меня получилось, пробежал э, вполне прилично, не переходил на шаг. Ну, то есть было интересно, такие новые ощущения. Какие у тебя планы помимо этого марафона? Что-то еще? Арбицировать, помочь, там, пробежать кому-то пол России. На самом деле, планы грандиозные. Вот со следующего года, во-первых, несколько серий забегов. у нас добавился Кавказ, Очень интересная тоже серия забегов. Потом Высшая Лига, Топ Лига проводит серию забегов. Да, я видел, хороший такой, да. Вправилась и Геленджик. То есть хочется, конечно, выполнять, чтобы все постепенно... Там, в принципе, небольшие дистанции. То есть можно отдыхать, чередовать. Вот, ну и начать год, по крайней мере, на данный момент я хочу с ультра 50 километров в Краснодаре, вроде хард драйв. Да, да, да, видимо. Такая мини, ну, А какая температура в это время будет? А, в прошлом году было что-то порядка там 8 градусов тепла. А, но еще -то, То есть не? да, в принципе, нормально. Но учитывая, что влажность как бы большая, О вот, может быть. В прошлом году ветер был неприятный, было mm. даже тяжело. Получается, мы бежали 5 километров, 5-ти километровые круги. Mm. И на второй части дистанции, на ветер. обратке, был ветер постоянно на встречу. из-за этого было тяжеловато. Но в прошлом году бежал 25, не рискнул сразу 50. Сейчас посмотрим, если 359 или, дай Бог, быстрее получится, то на 50. И, ну, потихонечку начинать. Слушай, я рад, я рад, я рад, что... Знаете, мне, представляете, мне приходится вставать на носочки. Да, да, вот... да, да, да, да, чтобы его попнять. И э, вот я чертовски благодарен бегу, потому что вот такие связи и знакомства образуются. Ну, Очень как вот, круто. ну, просто да. вот какая-то... то сто как, лет дружишь сюда. да? Да, да, так и есть. Огромное количество с кем-то бежишь, а вот так и раз, два, три человека. это как, как, как это... Россия душевная, и даже... Уже... даже да, да, да. И так получается. И я этому чертовски рад, я ради этого... Приезжаю. Я ради этого снимаю эти видео. И вы помните, если вы меня в оранжевом увидите, я буду не в такой оранжевый, а в другой оранжевый. на трассе с ложочком, не бойтесь крикнуть, остановите, я э, возьму у вас интервью, вы расскажете, почему вы бегаете, даже ущерб своему результату. Я это и сделаю. вы станете звездой на YouTube. А потом начнете... А, уже начало бегать. Да, вы станете звездой Ютуба, да. Будьте бегать еще быстрее и лучше. Ну что, я желаю да. тебе ну, удачи. Спасибо. Да. Спасибо. Да. Это взаимно. Да. Завтра на трассе, на трассе. Мы поработаем. Поработаем. Придет, придет. Да, Готовились. Придет. Привет! Руслан и Людмила? Да. Нет. Даша. Даша. Он, Даша. Странно. Ну ладно, так, ну, из Тюмени. Откуда? Из Тюмени вы да, до сюда добрались? Да, да. У вас там, наверное, сейчас хорошо, снежок, да, хорошо лыжи. снежок, лыжи. И что вы на море приперлись? Да непонятно вообще, что мы с вами пришли. Непонятно? Да, я пришел пробежать 21, а Даша первый раз бежит 10 километров. 10 километров? Да. Понятно, ну это здорово, когда... Мне очень нравится, когда пары бегут. Потом там с коляской побежите, наверное, да? Коляска у нас пока стоит. Стоит? С мамочкой и с дедушкой. Понятно. Вот так вот. Суздаль тут ведет. Ага! Да! О, я знаю. Подожди, я только забыл, как зовут. Дима. Дима, Дима. Шикарное Кабу... видео. Да, Кабуздо. Я на самом деле, блин, завидую. такие... У Димы такие шикарные ролики. А знаете почему? Потому что он этот бандуру с собой тащит. Да, приходится бегать с такой фигней. Да. Я как-то раз с ней полумарафон пробежал, и у меня руки отвалились. А он, него у бицепса ничего, в качалку ходит, наверное. Не ходишь? Нет. Просто бегаешь этой штукой. Просто бегаешь этой штукой да, на шикарные, шикарные ролики у Димы. Я, а расскажи фамилию тем, кто Русаков. Не Русаков. Вот, точно. Да, да. да. смотрите его ролики в ютубе про груд. Просто феноменально. Про груд, да. еще просто да. Выкладывает очень быстро красивые тизеры, зажигающие. Но я вам так скажу, если вы шибко не бегаете, вы не ведитесь, потому что это реклама. <реклама>, <реклама> Реальность хуже, правда? Да? Рекламу. Да. Так, хорошо? я. Да, да, да. Нашел? Нашел, наверное. Так, вот, Светлана такая догнала меня из Питера принчала из Сочи. Специально, чтобы меня увидеть. Конечно. Ну что, Светлана, какие Так, все, десяточка? десяточка. Ну хорошо. Посоветували десяточку. Ну, шикарно, солнце, море. Купаемся? Парни. Нет. Не-я, мы нет. других еще поддерживаем. Других поддерживай. У нас команда. Большая? Да, пидна. 15... Ой, 30 человек. Да, не быстро бегут для тебя. Быстро, наверное. Запухала, смотрю. Немножко, да. Подъемчик надо там сбавлять, с горки. Набирать. Ну, расскажи, давно бегаешь? Зачем бегаешь? Для себя. Для себя? Давно? Ну. Теперь же время года 4. 4 года. Нормально, что так? На полумарафон мы целимся, нет? Уже два? Два полумарафона зашло. Да. Так и здесь можно было половинку. Но. Нет? Знающие люди сказали. Ну ты же. Я вот не знающий, видимо, я не знаю, сейчас разумный марафон. Можно было два километра вообще пробежать, медальку получить и загорать. Но нет, дурак. Повелся. На медальку большую. На четыре больших круга красоты, да, и большую медаль. Ну что, удачи, Все. знаешь, где найти себя, да? Да. Не быстро смонтирую. Счастливо. Счастливо. Тихорецко. Тихорецко. Сколько бежите? 42. 42? О, да, Бобби! Давно бегаете? Два И года. Наши. Два года бегаете? И уже 42. Да. Ну, молодцы. Спасибо. Я, кстати, тоже молодец. Наверное. Ну что, скажите что-нибудь... Я сбился уже. Каждый раз считаю. Пробежал, стала цифра другая. заботался Ну вот в этом году Казань, Питер, Москва, Суздаль, Сочи. Так тренироваться даже. А я вот... Марафоны, как тренировки к длинным забегам, ага. используем. Отдохнул уже следующий марафон, да? Ну, типа того, хочу, да. Я хочу когда-нибудь пробежать сотню, да, а что, что это тренировка Ну, там нет ничего сложного, надо просто долго-долго бежать. Все ага. то сам сказал, подумал, интересно или нет. Короче, сотню пробежать легко, надо просто долго-много бегать. Хорошо, Олег, а сюда. В Казани, ну, сам Казанский, а живут в Сибире. Сан... Смотри, сотри, майка такая. Да вот я смотрю, а, да. У меня... Это, подружка, а теперь и родственница. Головка, да? Невестка. Невестка. Бежала а -а -а -а -а! там. Не майка, да. Она сама сказала, да? Да. Понятно. У... Так, ну что, скажите, как вас зовут и передайте привет? Меня Спас... тебя зовут, всем привет! Лана! Лана! Субани, Сочи, привет всем! Отлично! Бегайте, бегайте марафоны! Что знаете? Где... Так. Татьяна Грегре. Речкина. Речкина, вот. Знал. Я за Татьяной следил. Она такая в группу заходит. Как мне марафон пробежать первый раз, да? Было да, такое было дело, такое да, дело. Было. В прошлом году. Да, и там есть советы всякие. Так, да, вся. Да. Вот, она взяла и пробежала. Да, в прошлом году Московский первый пробежал. Первый Московский марафон в прошлом году. А в этом году бежал Московский? Нет. Нет. Сейчас что, марафон? Да. И сейчас Татьяна бежит марафон в Сочи, но ну, здесь блин, тяжелые подъемчики, На самом деле, да. Самое галлиданное. Я здесь уже две недели, я уже привыкла, бегаю, mm -hmm. То есть так прошла с это самое серьезно? Ну тут лето, я просто хорошо. В лето. Лето. -то. Я тоже кайфую, классно здесь. Ну, а ты тоже марафон? Да. Я вот думаю, блин, я тебя догнал? Я бы быстрее тебя. Да. Но в горку ты чешешь будь здоров. Да. Да. Я, наверное немножко это адаптировалась наверное здесь первый раз я тоже в горку побежала здесь а, обратно пешком ну что надо звать людей в сочи бегать в сочи бегать да бегать Классно. всем в сочи здесь вообще очень круто хорошо кайфово и вообще бегать хорошо когда у вас минус здесь можно в море купаться да. я вот чуть вчера ну как кстати кайфово э? 17 ну как холодная вода в кране как то так да можно у -у -у. купаться в ноябре в сочи сейчас марафон пробежим, и я предлагаю всем прям ногишем прыгнуть туда. Да, это кайфово, у Разогретый, воду. Ну давай, беги я тебя потом догоню на Я такой нехороший, получается. Люди бегают со мной, снимаются видео, ждут видео, а я... Зараза, не смонтировал. Вообще ни одно полу видео года по забегу. Ого, прошло полгода. А в Казани еще больше показаний. А я не знаю. Да. Мне тебе Питер важен, да? Мне Питер важен. Мы там с бежали. А мы с тобой бежим у меня дома. Да, да. Вот. Ну, как-то вот так вот. Муза меня покинула. А потом, когда Муза пришла на работе, навалила дел. И не до того стало. Ой, много, столько забегов. Надеюсь на зиму. Ну, давай. Нет, раньше будет холодно, бегать, будут меньше. Понятно. Что? Тяжко, да, по нашим горкам. Я Но, легче было. я могу так сказать, что Запись идет. Когда я подходил, пробегал первый раз эту горку 16 градусов, я думаю, вау, прикольно, какое такое челлендж, испытание. А вот когда я шел у меня второй раз, значит, я подумал примерно так что эта горка на четвертом круге, вероятно, оставит очень изгладимые впечатления. Она уже надлежит, <laughs> да, да. И все это мне захотелось заменить одним словом, емким русским. <laughs> Как-то так. В общем, здесь марафон горок и спусков. И иногда вот ровная дистанция, но ненадолго. Ну, Привет, Олег! Привет! Я вас догоню! Про! Ну блин, где ты? Где? Ты ч, Коля? Что-то торговал. Да ну, что? А пейсер убежал? По пейсер убежал. Ничего, ну, сейчас. ты меня огорчаешь? Ты что, я так взбодрился? Твоим этим самым. Настрой боевой чего время есть. Работаем. Работаем, Бля. Как же. Ну ладник, я потопаю. Давай, ты держись приеду тебе побегать обязательно. Давай. Привет! привет, привет! Ой, как же мне вас догнать-то, а? Ура! Ого! Я догнал, догнал, догнал. Ура! О, теперь задача не Очень приятно, Александр меня встречает опять, да. А я уже думаю, как я сниму сюжет про чеснок, и как он вырастет, она здесь вырастет. ты молодец, красавец. Как тебе понравились наши горки сочинские? Ну, Но... пиздец. Они... по-другому не скажут, блин. На первой я думал, ой, как круто, такое испытание. На второй я начал уже сокращать количество слов, что выразить свои и, честно говоря, на четвертой горке я уже перешел в конце, ну, на шаг на широкий. Это было бы быстрее, чем бежать, потому что, ну, нет, у меня тут подготовки. Так, у меня ну, я я и у этой горки соответствующее, знаешь да, как? Да, да. да, ну, как Богу. Богу да, да. Да, это, в общем, что-то. и молодец, да. Ну, и как, вы разрешаете ему 100 километров ехать? Я засомневалась, пусть лучше парафон бежит. Да, лучше ну хорошо.